Дальше не буду играть. Итак, это у нас была флейта, флейта мира. Они у нас пока все по номерам. Это у нас номер 35. Чем она характерна? Как мы уже... Говорили, писали в своих обзорах, всякая флейта мира имеет диапазон минимум октаву. И, но некоторые флейты имеют дополнительные расширения диапазона или с помощью дополнительных отверстий или аппликатурных решений. И эта флейта, она имеет октава плюс еще 2 тона вверх у нас идет. Что характерно? Она вля. Это ля у нас. И она имеет очень плотный звук, вероятно, микрофон этого не передаст, но для флейтового звука это очень такой мощный деревянный плотный звук. Верхняя ля берется классической висловой аппликатурой. Cиcard у нас берется просто закрытой передуванием. А вот все, что выше, уже надо, уже надо пальцами подстраивать. На это специфика э, этих флейт.